Так, ребятки, сегодня у нас, блядь, 29 Этого мая, блядь. Поймал на фидер ршика, видите, какого, блядь? Там человек у нас вяжет что-то. Сете. И вот здесь клюет, что-то, блядь. Ах, тут нихуя нет. Смотри, червя бил. Ну ладно, хуй с ним. Главное, что я это. запечатлеть хотел. Так, Фидер, блядь. Ебаный фидер. Он на эти две удочки что ли ловил? Щук. Или у него спиннинг есть? А у тебя тройники есть? А я не на тройничок можно как в это. Жирличку поставить. Или просто водилочку сделать? Не, скорее всего, надо веревочку привязать. Ты ее оторвал, выкинул, да? А где она? Ее надо вот так вот, да, я его буду ставить-то. Где? Маловатая будет. О блядь Или клюнул, или ветром я не понял. О, клюет. Сидит что ли? Хуй. Сюкнула разок на фидер, блядь. Тянуть что ли? Или снять колокольчик нахуй дотянуть? Как думаешь? Попробовать тащить что ли, как думаешь? Хуя это. Вот так, наверное, она вымывается все. Но далеко, ебану. Червячка одного, ага. Объели, суки. Чё, ребятки, поймал первого маленького пискаря. Вот такого вот, нахуй. Небольшого, нахуй. Взял на джиголовку, нахуй. С твистером. Нихуя не клюёт что то Вот поймал еще чебачка, ага. Вот такого вот. Вот, давай, давай, давай, давай, ай, блядь. О, о, о. о Напарник ельца поймал, блядь. Не, это без поплавочки пойдет. Так, мне надо пройти туда, на Так, сейчас мне надо их наживить. Так, сначала червя... Ложная поклевка, ребятишки. На червя... А там кто-то кашлял. Зацеп, что ли? Под водой? Ух ты, блядь. Это нет, это я, да как это ты? Нет, нет, нет. Да нихуя ты не мог. Я думаю, не мог. У меня вот здесь вообще, смотри, в стороне было. А что она в стороне делает? Я недалеко кинул, что ли? Ну, да я думаю, тебе пора дернуть. Блять, ну и как его теперь это? Вот тут непонятно что. как регулируется. Все, понял. А, нихуя, нихуя. А -а. Ебать мой хуй, блядь. Жалко удочку нахуй. Угу. Я видел. Давай, сука. А -а, нихуя, нихуя. Короче, обломные поклевки две штуки. Нихуя. Ходы да я. Ах! Ёб твою мать. А вот он. Иди сюда. у вас наверно таких обрывов нет участок дома да нету да а у нас блять наша шеф хули такая же самая речка только рыбы нахуй мало и это Зацепов, да, хуя? А? Далеко? А? Что кончились? О, о. Это начало, шлюха. Или это я задел? Вот что-то блять. Охуенно что-то идет. Ручку сломал, ёб твою мать. Под язык нахуй. Ручку сломал, прикинь же. ба на в рот. То не одно, то другое, блять. То удочку раздавили, то нахуй. Эту хуйню, вот ребятки По сравнению с Евгением, смотрите какой ясь О. Бля, чуть выше Добротный ясь Доброзавр Ну-ка, чё у нас с ручкой Или просто хоть бы вылетел просто Да, заебись Да, просто стопор вылез Он погнулся, прикинь От такого удара нахуй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 производим ремонт здесь ослабить надо, посильнее так ослабливайте особенно когда из ловите берите запасные катушки они вам пригодятся что я уже два больших до да, поймал так сейчас где топор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 Хуя. Вот это охуевшая удочка. Ладно, снимает нахуй. Ну это что? Хуя, к Не-не-не. Надо пробовать. О, блять, и у меня дергает. Колокольчик-то у меня дернул? Джень, джань, Жень, Жень. Джень, Жень, Джень. охуенно. Идет? Идет что-то давай. Нихуя гнтся, Жень. Ебать. А, она у тебя такая слабая. Я думаю, что она у тебя так сильно гнтся, колечко. Давай я сюда зайду. Если в чё... ч. у нас там? Хуй. Не идет. Тихо, тихо, тихо. Жень, Жень, Жень, Жень, Жень, стой, стой, стой. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Тихо, стоп, красавчик, красавчик. Стоять. Ну, блять, ты меня обошел, что ли? На фидер, блядь, только закинул. Ну, около килограмма. Ч ребятня? Ну, здесь какой-то гондон слабый. Одесса. Чебачок, ребята. Вот здесь что-то у меня, ребятки, колокольчик подергивало. Непонятно. Евгений сейчас ездя вытащил до килограмма. там аж и хуй его знает речка Чертала Томская область в районе иглов ебаный пискарь нихуя он выкручивается просто крутит вокруг крючка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 сюда попробовать вот так сделать надо. пускай лежит скорее чебак залезет такое место выход с речки а? Кракозябр попался Не идет? Ага. Сейчас посмотрим Приехал, бля, я за часа, бля, семь штук, Все. Ези. А? Ези -а Ага Блять, сука, да, сошел. он, блять, замерз, так, сука, блять, а он плюет, блять. Uh -huh. Улились в воду уже за мальком, нахуй, ну ее нахуй. Uh -huh. Короче, из вот этих всех снастей 5 штук сработало. И из пяти, нахуй, всего двух пойму. Uh -huh. Потом, как идет, клином, нахуй, и пошел у Вот винозавр в кобру чуть не попался сам не я не дернул это оно так дернулось я пока камеру включаю проебал поклевку походу хули пока камеру нажать да здесь крупняк то сильно не ожидается Чебачок только. Так. Так Поплавок что-то встал. Да? не идет что то чебачок ерш ебать какой он давай его наверное одену сейчас на он ту хуйню уже пошел клевать видел же да как дербанул бля скорее всего он сейчас здесь и будет долбить шеобразная колючка ни блять солнце отсвечивает дергала новый. ослабевает Слабая поклевка просто была. Надо было выжидать. Понял? Эффективно хлеб сидит. блять видал как сошел не был хлеб на месте понял и гусеница там сидит одна откуда-то она наверное, под водой залезла у тебя даже у тебя роста не хватает достать его разок что-то пиздануло и все он наверно к тебе ушел видел но стоит чебак видать здесь Ебана в рот сука он дернул в конце это знаешь так на тяжечку потом так ослабил. Я думал, все чикс еще раз. Давай, красавчик, давай. Но эта плотва так клюет. Слабенько. Раскушивает, хули там же одет, винегрет. Ай, Сейчас еще въебет. Давай, давай. С тебя вот так подтянем чуть-чуть. Окунь? Ты что то про окуня Голымского говорил? Грамм на 300, да? Меньше? А здесь хуйня какая-то. Я даже ради такого на перерез пойду куня давай палочкой вот ну, нормально окон таких бы тоже заебись было ее отломал Да? Да Окунёчек Он может давно там был? Ёб твою мать Стоять блять Ну? Плотва и отпугивает, да, походу, стоит? Ёп твою мать. Иди сюда, нахуй. Настя, три ручейника нашел. Во на врод, бля. Биологи ебаные. Нембуя, бля. Охуеть, там какая-то хуйня была. Я Ты почувствовал? Где моя ручка, ебаная? Опять отвалилась, сука. А че ей надо, бля? Опять не погнулась, прикинь.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 И поплыла дальше клевать. По Эй, поплавок, сука, уплыл. Брать. Ишь, я тебе говорил, будет. Ты в галошах успеешь поймать своих? Да. Солнце уже заебись двинулось. Нет. Не хуя зацеп, блядь, смотри, а. И что то попало же. Подожди, а ты в болотниках не зайдёшь? <сvé> <сvé> Это вторая Ромкина уточка. Ну клюнуло же. Ты же видел? Он завёл, походу, вторым крючком. А как сделать? Ну-ка, стой.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 Ты сука, ты кто такой? не сюда, Елец. Елечик, бля. Басик, бля. Не, Елец. Ельцов-то я знаю их. О, видишь, глаза. Елец. Ой, я же говорю, елец пошел. Нихуя себе. А у нас нихуя. Антон поймал щуку? А? Щуку поймал? Mm. Саня, у тебя всякого уже питьевая да? допуск <Bardic Mask> Ну да yeah. И что ты не дашь попить? Ну не знаю Не серьезно, а питьевая Да, да, да Да? Я просто буду где? Сова. Сова? Это казадой. Ты <свят> <свят> Бандиты пришли, говорят. Ну, тут берег. Красивый берег. Ну. У вас там вообще лобное место. Наверное. Ребята, будем экспериментировать, нахуй. Вот одноклассники сыграли, хули. Нашли червячка вот такого вот, небольшого. Вот так отрубаешь его, нахуй. Он шевелится, сука, еще. Вот, иди сюда. Вот червячочек. И вот эту хуйнюшку сейчас одеваем. Наш падение сильно и давит. Эх ты, сука, ты что так дергаешь? Страшно такая <-то> гулять. Тут нужно, блядь, с таким приспособлением одевать. С палочкой. Так, берешь. А он шевелиться будет долго, блядь. Так, ты куда пошла, дура? Что, Туда, ляг. И лежать, нахуй. Да это ж заебись. У меня спина мокрая. А холодок это заебись. Бёрного, блядь. Да, да, да. А это может быть одну какую-то. Ну сука, блядь, змеи мне повезет, если я на него сейчас ездя Я же их накромсаю, нахуй всех со всего района. Твоей лески, наверное, хуярит. Дожди, а где мой, снизу или сверху? Это у тебя ешь, наверное. ну кстати, забирай его. Как, вот так? Или как? Это у тебя отдёрнуло. А как так? Дожди. Во, во, а, это мой. На твою Вот, ребята, видите, блядь, хуйня какая. Обсосали змеиный хвост. Обсосали, прикинь? Не, видно обсосали что мне его снимать надо Вот козел, а. Так, я же недалеко, да, кидал? Или нет, стой, далеко кину Я вот так сейчас кину Середина заебись Да было я смотрю вот сюда уебем, Блять, кто там звонит, интересно? Блида, бабенка, валлах акбар. О, Лида. А, uh, ah, нет, это не тонаж, это диаметр, у 100 Ой, Лида, я даже не знаю, Лида, я не знаю сколько. Там вообще не было этой бирки. Была, в списке была Лида. Ага, завтра. Ладно, Лида, а то у нас тут сильно долбит рыбка, клюет, ну давай. Алексеевич ей чё-то ещё под, подговаривает <смех> <смех> Да это он стопудово попросил позвонить Так, сдалека, типа, живые, не? <смех> он же, блядь, тот раз про шишки вообще говорит Вы звоните, если в чё, нахуй, там, почаще. По хули там связи, нет, хули тебе звонить-то? Да, блядь, сожрёт-то, хули-то Кого-нибудь даже, если в сожрет, что толку-то звонить? Поздно будет? Что, завтра же начальник не приедет. Хлаба нахуй. Дрич, видать, ершообразный. Нихуя. На месте, черви. Давай нахуй, чебак Смотри, здесь что-то, или она села только Непонятно. Нет, наверное, никого. Если ты есть, то ешь, хуй, ешь, пескарь обаны. Ахуй. Ага. Едил ни разу? Видел? Хуй, скарик. Сошел. на кукурузу ребята тут прикинь надо было наверное только это весь день ловить кукурузу съел давай еще одну Крызя <плес> бендель. Тут, наверное, рыбы не хватит. Тут есть неправильный. Так ба народ, нам до утра и хватит. Не-не-не, подожди, это может быть езенок маленький. Сейчас здесь посмотрим, что будет. В эту траекторию забрасываем нахуй проверяем. Видишь? Ебанутые? вы че ебанутые что ли? Чего на кукурузу, блять? Кто? Я тебе давно предлагал. Да ёб твою мать! Дай заглоти, заглоти. Ну? Кто любит кукурузу? Ёб твою мать, опять съел. Кто это у нас сластяна там такой? Охуевший. Ребят, это что-то такое, блядь, непонятное. Ёпт вам. И главное вот в этом месте. Вот так ложка да удочка. Не, не сюда кинул. это добра. да добрый чебак блять ребята вы чё блядь, меня весь день обманывали что ли вот ребят на кукурозу нахуй я, я чувак нахуй, нахуй, должен ловиться и не на спиненка на удочку нахуй. дурная рыба сейчас еще пойдет Ему понравилось хули клевать еще поплавок положим надо в ямочку кидать просто вот так оп, кидаешь и вот сюда ложь там вот так чуть-чуть подтягиваешь еще раз туда кидай. Сквозь спиненгом Наверно прошелся просто хребет почесал. Они в распаде. Там косяк наверно подошел. Косяк. Нас был большой косяк. Может быть там какой-нибудь дельфин? Сейчас дернет я его, но хуево видно в натяжку, не? Хуя нет. Их был большой косьяк. Нихуя, ребята. Нихуя. Все, клевал? образный поди. Это что было? Колокольчик. твою мать. А ч его хуй достанешь, да, уже? 80 рублев. А чё, магнит завтра взять? Или когда мы здесь будем? <с dan -2> ну я его хоть заснял место, это точно. Координаты сейчас запишу. Женю, удочка сейчас твоя не помешает мне? Куруза? Ну, кукурузу, ребята, уже трех поймал. Часть четвертый вот клюет. При том, при всем, нормально чебак и этот. Плотвинный. Красноглазый. Изодовой. Да. Сразу после стоков. Чуть ниже коса. Он в воде Как она их называла вчера? Червей. Видите, кукурузка. Ой, блядь, леска. Видел, Евгений тоже, нахуй, выцепил. Ты смотри, он мне в лоб ёбнет, нахуй. А ты говоришь кукурузу мне, да к нас черви кончились, а бандюэли... Тихо-тихо-тихо! Стоять, сука! Тихо-тихо. тихо, тихо, тихо. Эх, пидор! Ушел нахуй! На бондуеле ловим. Видишь, я тебе говорю, раньше надо было. Мы бы сейчас пол поселка накормили. Я не заснял. Блять, ребята, сейчас еще один у меня попался. И туда же нахуй ушел. Только я его через спину хуйнул.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 съел прикинь кукурузу съел у и перестал, видишь почему? Вот так ребятишки зацепляешь, как мормышку делаешь, чикс и все. Вот так сделал еще И вот так закидываешь. В ту же воронку. Видите, только кинул, уже начинает его волной.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 так тяжело сам тянул Ты поверил, что на кукурузу клюет? Ты что ли задел? Че? А? Ах ты блять Ёб твою мать Зацеп нахуй поймал а что это было а, -а, а я так и понял Я щука я бы крынул. в этом месте блять или вот в этом а? о блять как заебись повезло то заводе должен быть щука ясь Хуеть Ну, ребятки. Сегодняшний улов. Вот они, блядь. Угу. Это Евгений поймал. Это я первого. Это тоже я... Что, погнали? Подвешивать мне сюда, на место колока. Чуть-чуть пошевели удочку. эту траву сними Так, держи, Денис, удочку. Больше не полетел. Тащи, тащи, тащи! Хуя! Блять, Денис поймал пискаря. Охуевшего! Прёт, Денис Езей натаскал уже. Бля. Денис поймал три пискаря. У меня было наверное, штуки две поклевки на спиннинг. И нихуя. Вот сейчас перебазировался в вот такую завод Сижу, жду. Одел кукурузы, и червей. Фидер забыл взять приманки. Ни каши, ни хлеба с чесноком. Короче, нихуя не взял. Червяка кукуруза надетая вечер уже 8 часов где-то дождик шел перестал но возможно еще выпадет сказал что у Дениса пискориклюет а ему хуякс ешь попался что-то у меня дергает непонятно Перекину удочку. Вот она что клевала, блядь? Зацепушка. Одену червей пока Сука запуталась вот здесь, ребята, никого, на это грузила, сука, за колокольчика, бля, видите как перепуталась, сука. Никого, никого, бля, сука, короче вот сделали. А? Молодец. Я изяжду. зацеп, то ли поклевка сразу была, точно ребята поклевка была сразу, Ёршик ёбаный ⁇ баный пискарь. Нихуя он выкручивается. Просто крутит. Вокруг крючка. Давай иди к своему карифану вершу. А верш а у нас где? Где-то где был? Вот. А Опять какая-то слабая поклевочка. Чебачок обгладывает нахуй все. ебаный пескарь, вовремя пескаря, только закинул чебак ребята был Нахуе. так червик, червяка почти стащили суки ладно получше один еще чебак Ебнул на спиннинг что то Слабенько, ребята. Будем ждать, когда ясь возьмет. Сапог полетел. Чебачок ельцовый. Елец. С одного места таскаю. ребята поклевку кто-то дернул бы добренько был дернул и там поплавок уводит в сторону так червей не буду поправлять закину ну почти туда же короче можно сказать туда же нахуй в ту же самую дырку видите попалась добрая плотва нормальная плотва лиц видно сдалека худой-худой красавчик блядь, здесь кто-то ёбнул Ну ждем добрых поклевок Куля она слабо качает хотя наверно можно попробовать может ешь только долбить. Хлезная. Ой, знаю Кто-то зацепился, блядь. Непонятно. Палка, наверное. Не упирается никто. Палка, да, блядь. Абракадабра, блядь, а там клюет, как леску я запутал, блядь. Ах, сошел, сука, чебак.